Добрый день, я Галина Морозова, эксперт в области мягкого перехода к высокому качеству жизни и раскрытию уникальности личности, психолог и астролог, автор книг, лектор, тренер, кандидат психологических наук и доктор философии. И сегодня я записываю этот отзыв для э, Максима Петрова, создателя клуба Max Capital и автора курса для начинающих инвесторов. Я хочу сказать, что до встречи с Максимом об инвестировании я знала весьма понаслышке. Да, я слышала это слово, но я думала, что это касается только людей с очень большим капиталом. Я представляла себя отдельно от этого. Вот я в своей реальности со своими материальными средствами, активами. И вот там где-то другие люди, которые вот этими вещами занимаются, что это вообще сложно, это фундаментальный анализ рынка, это ну, большие какие-то прогнозы, расчеты. И, собственно, что ну, не очень это было мне доступно. И кроме того, в моем личном опыте было несколько неудач, когда я пыталась сохранить свои заработанные средства. Это были структуры финансовые, когда я вкладывала средства, доверялась людям, достаточно авторитетным для меня. Я видела в этих структурах авторитетных, ну, в местные, так скажем области людей, я также видела их в ранге вкладчиков, это мне вселяло доверие, но это несколько раз заканчивалось неудачей, после чего при слове «ценные бумаги» у меня какая-то немножко такая отрыв образовывалась, и я для себя как бы эту тему закрыла, я подумала, что это ну, точно не для меня. Я стала бояться слова «ценные бумаги», и тем более этого опыта. С валютой также была не очень приятная история, когда доллар стал стремительно расти, прям вот на днях А мне перед этим пришлось продать около 400 долларов И, соответственно, еще одно было такое вот разочарование, связанное с валютой То есть в бэкграунде, к моменту встречи с курсами Максима весной этого года У меня было так накоплено ну, много в общем, эмоционального груза негативного, который мог бы меня отпугнуть от таких курсов и таких обучений Тем не менее, я чувствовала острую необходимость Найти, искать и находить новые вот какие-то средства и способы Сохранения и приумножения средств Кроме депозитов банковских Поскольку я поняла, я наблюдала рынок, мониторила Что кроме вот средств просто как депозиты Не особенно много у меня выбора есть Я пробовала сравнивать ставки по окладам Условия там, снятия средств досрочного, вкладов, дополнительных там, вложений. И я понимала, что с рынком что-то происходит, не очень понятное мне что. Я просто подсподно чувствовала, что есть риски, что вот все мои заработанные средства, хоть их и не так уж много, но тем не менее они мной заработаны, они вот рискуют опять как-то раствориться Это было не очень приятно, это побуждало к поиску И весной этого года, и это символично, что ровно тогда, когда я стала разрабатывать мастер-классы о деньгах для своей клиентской базы и провела уже два мастер-класса очень успешно и удачно, меня вот волной выносит на бесплатные видео Максима в интернете, в ютубе, где я начинаю прислушиваться к тому, как он рассказывает об инвестировании, как он говорит об ответственности, о рисках людей, которые в это дело входят, и как он профессионально и очень э, корректно отвечает на вопросы слушателей. И меня очень заинтересовала эта личность, я почувствовала там глубину, я почувствовала опыт, но не только это, я почувствовала э, какую-то философию совершенно новую, э, которая меня привлекла. И как человек с академическим складом ума, я оценила то, как э, Максим вел вначале бесплатный курс по инвестированию, у меня в бэкграунде 32 года преподавания психологических э, дисциплин в высшей школе. Я могу оценить, что такое учебный курс, что такое профессиональное преподавание, что такое сопровождение слушателя э, вот в процессе прохождения курса. Все эти критерии у Максима меня устроили, и я купила в результате его платный курс для начинающих инвесторов. И я его вот прошла. И что я могу сказать по результатам этого курса, какие результаты я получила? У меня очень значимо расширились представления, знания и навыки о том, что такое инвестирование. Во-первых, стало понятно, что финансовые активы, финансовый капитал семьи – это средство для приумножения интеллектуального и физического капитала. Это очень важно. Что люди могут это разделять Они думают, что финансовый капитал – это приоритет А все остальное – это средство для того, чтобы он рос Приоритет как раз в обратном Далее, я поняла, что такое настоящая ответственность человека Перед своей семьей, когда он зарабатывает средства И не просто зарабатывает, а является главным ну, вносителем Главным кормильцем семьи, как хотите это можно называть Всегда существуют риски физического здоровья, угрозы здоровью, ущерба здоровью И об этом тоже обязательно нужно думать И это вопрос вот страхования, к которым я тоже достаточно скептично относилась И у меня был опыт не очень удачный страхования И, соответственно, Максим начал переворачивать вот эти вот сведения, вот эти представления И об этом тоже Далее я познакомилась с тем, что такое личный финансовый план что такое э, составление инвестиционного портфеля, в каких долях, процентных соотношениях можно даже с самым небольшим капиталом очень разумно составлять свой финансовый вот этот вот, э, план и свой инвестиционный портфель, как их строить, на, каких, э, на чем основываясь. Э, нас, э, Максим познакомил с тем, что такое продажа, что такое покупка ценных бумаг, что такое брокерский счет, инвестиционный счет. Мы это начали тестировать, ну, конечно, это было не без напряжения, потому что совершенно новый опыт, новые люди, новая реальность И Максим очень тщательно нас предупреждал о том, что два главных эмоциональных врага инвестора, и мне как психологу это очень откликнулось, это страх и жадность которые мешают людям пройти вот в эту новую реальность, начинать там действовать, обживать ее, начинать там как-то комфортно располагаться, понимая, что это тоже для нас, это не что-то какое-то где-то там на Луне, это не какая-то не фантастика, это абсолютно для всех людей доступно. Ну, кто хоть какие-то средства когда-то пытался накапливать, ну в районе там от 100 тысяч, от 80 тысяч и хотел бы их сохранить. Также это было получено представление о том, почему иногда люди ввязываются в рискованные авантюры финансовые и что их толкает. Наконец стало это понятно, потому что Максим рассказывал о разных типах инвесторов, об охотниках, о фермерах. Для меня это все было в новинку и вот в этой игровой символической форме Максим это преподносил очень ну, легко. И это усваивалось, сложилось очень легко. И я полагаю, что вот подобный подход и подобные курсы чрезвычайно востребованы будут сейчас для, для как минимум двух групп населения. Это для людей, которые предпенсионный возраст, у которых какие-то есть средства, и они их, конечно, желают сохранить. И для молодых, 25-30-летних, которые бы были заинтересованы в рассмотрении альтернативных средств накопления и сохранения приумножения своих средств. В целом, я оцениваю всю деятельность Максима очень высоко, как продвижение и привитие нам, простым гражданам России, не просто финансовой культуры, я бы даже это назвала привитие финансового здоровья. Это как очень значимая такая часть общей психологической, ну и вообще э, нашей общей культуры. Э, поэтому я искренне рекомендую э, проходить эти курсы и э, вступать в клуб инвесторов, который Максим вот э, собирается организовывать. Большое спасибо, Максим, большое спасибо вашей команде и спасибо всем, кто смотрит это тоже.